Уставной фонд для акционеров, часть третья. Команда будет зарегистрирована после праздников под названием Народная энергокомпания ⁇ Общество ⁇ Страничный ответ. В общем, это президент знает. Я рассказываю только, только саму технологию, опять же, первое, мы ничего не покупаем, мы только продаем, уже, а как э, сделать э, законность, а также ликвидность акций, чтобы потом акционеры получали часть прибыли на законных основаниях, это я уже рассказал, теперь, как их узаконить, нужно создать фонд, сам механизм, конечно, я рассказывать не буду, тем более у нас есть специалисты, они же должны быть. Это я сразу рекомендую, да? Владимир Мошкин, зам или вице-премьер, ну придумайте как-то сами. И сам механизм... Тоже ему можно поручить, потому что у него есть коммерческие э, мышления. Ну, в общем, на, настоящий коммерсант. Способности. способности, да. Э, дальше, как это делается? Значит, оборудование для изготовления этих генераторов вот таких подготовлено. Есть один маленький нюанс, политика. Которая запрещает перевозить через э, границу. Это мы тоже решим. Ну, только не сейчас. Сейчас не нужно. Сейчас нужно сжать время для того, чтобы э, при, приблизиться к началу. Потому что мы э, вот так скажу, э, что такое потерять два месяца, это значит не поймать фазу. Что такое не поймать фазу? Это сразу смотрите факты. Вот первый факт. Да? Президент подписал, одобрил программу развития России. Одобрил уже все. Наши, наших генераторов там нет. По-прежнему тот же самый, э, как его даже фамилия. киндер-сюрприз, опять ядерные реакторы и так далее. Но и ничего нового нет. Новое только. Пивные заводы. Пивные заводы это очередное уничтожение мужиков. Превращение их в мужиков женского рода. Слово мужчина женского рода. А тот, кто пьет баночное пиво, у него автоматически растет грудь, задница и так далее. Потому что именно баночное пиво содержит женские гормоны. Как и все остальное. Вот что значит отставать от э, времени э, планеты. Тем более, все, э, все люди высокого уровня говорят одинаково. Одни, одинаковую фразу. Э, как будет построен механизм в России, точно так же будет по всему миру. А на данный момент работает всего один Путин. Причем эффективно цены на нефть все уже регулируются от России. Финансовая система тоже будет на трех основываться. Россия, Китай, ФРС. Но ФРС он и так поделен уже давно. Пример нужен. Нужно. Как минимум 10 генераторов, чтобы давать пример не просто источника электроэнергии, а сам государственный механизм. Механизм государства. А кроме как нас, ничего нет. Вот смотрите, такая ситуация, да. Значит, устав по всем законодательствам, даже итальянского, если есть полезные ископаемые что люди, они же акционеры, и должны иметь 30 процентов акций. Вот мы так и сделаем. Дело в том, что у нас полезных ископаемых источников нет, потому что он нам не нужен. У нас есть натуральный источник электроэнергии, чистая копия природного механизма. И кратко я расскажу, как она работает, потому что уже у нас есть э, э, как же их тех отдел состав в общем люди у нас есть они же там есть мелкие такие нюансы которых они не знают э, что такое э, настоящая промышленность ничего хорошего потому что ничего нет людей научили так что банк это хорошо там кпд э, плюс 30 да. А в промышленности минус 30%. Вот двойная яма. Это специально выстраивается сопротивление, которое потом нужно преодолевать. Вот прикладное усилие ставишь, а там два сопротивления. То их надо покрывать тем? Кладами. Теперь вот еще раз тут что.. Попробую кратко сказать. Оборудование я приготовил. Его стоимость составляет 30% акций, 30% устава. В общем, для людей. У вас законный процент прибыли уже есть. Теперь его надо оформить. Как? Значит, стоимость этого оборудования оформить на общество, на компанию, но не покупать, потому что мы ничего не покупаем, мы только продаем. Э, Оформить э, кредит на 8 лет, опять же не оплатить, передать тому заводу, который будет заниматься изготовлением этих генераторов. Он же, Он же оплачивает это дело. Теперь по технологии, для демонстрации постоянной магниты. Постоянные магниты, ну вот они. Заодно это модель современной промышленности, вот она. Тут Магнитное поле упирается в магнитное поле. Северный полюс против северного полюса. И для, для того, чтобы преодолеть этот северный полюс, применяют слишком большие паровозы. Усилий нет. Паровоз как был, он так и есть. Причем он везде, даже на пароходах. Привод – это паровоз. Еще раз, в промышленности ничего нет. Мы единственная компания, которая должна быть источником для всех. И как будет как будет построен механизм нашей компании в России, также будет по всему миру. Тем более я буду встречаться с итальянцами вот эти из Рима. Скажу вам то же самое. Хотя там они.. Вот они, эти итальянцы, тугие сильно. Значит, продавать надо километры. Это два года думают. Не могут понять. При вот сделать такие. сейчас покажу вот они да? хоть счетчик хоть карту что, что угодно любой вариант сюда подходит приехал на станцию вместо бензина покупаешь эту карточку и едешь вот вот для того чтобы это они поняли, и надо не только что рассказывать, а надо, чтобы они создали любую модель с электромотором, любую, Ход, как они хотят на этих, раму поставить, и чтобы рама это ездила по их кочкам, и ты... ну, в общем, ладно, ладно, чтобы они начали. А вот потом расскажем вам вот такую систему, что вот карточки продажи километров должны быть на том же месте, где бензин. Так, возвращаемся к нашей конструкции. Еще раз, как будет оформлен механизм в России, точно так же будет идти по всему миру. Повторю, каждому акционеру должен быть законный, особо законный, чтобы никакой юрист не мог подобраться никак. Тем более, например, да, прибыль компании за один месяц составила 1 миллион евро, вот миллион должен быть разделен именно так, как написано в уставе. Значит, если тысяча человек, значит 30% это, этого миллиона должны быть разделены поровну по участникам автоматически. Для того, чтобы... Там я потом расскажу, как. Да и не буду рассказывать. У нас есть президент компании. Он все это знает. Так, вернемся к технологии. В промышленности... Магнитное поле ротора упирается в магнитное поле статора. У нас магнитного поля в статоре нет, потому что там стоит беличье колесо. А вместо магнитного поля работает электрическое поле. Электрическое поле не дает тормоз, поэтому сопротивления нет. А если нет, значит преодолевать не надо. Достаточно затраты на преодоление электрических полей, но ну, они совпадают тоже. В общем, на входе ноль, на выходе бесконечная мощность. Мощность составляет длина провода и его сечение. Что? А Вообще-то да, сейчас все равно нам надо ехать. Там мы... может... Сейчас... Сейчас подожди, сейчас проверю. А вот кашатоном, это, это я забыл сказать. Значит, вот к, к, панику наводит. Да, есть такая фраза. Следите за базаром. Она может быть и не хорошая фраза, но все равно нужно контролировать всякие изречения. Я недавно хотел послушать. Слово можно переворачивать по-разному, но в общем получается смысл, для одного понятно, для другого это есть паника. Или, допустим, такая фраза, счета будут закрыты, ничего закрыто не будет, я просто хочу посмотреть количество акций и все. Сколько продано акций, какие деньги, куда растрачено, вот все, до копеечки, это я должен знать. Чтобы потом видеть, если вдруг, вот как у Юницкого было, да, неправильные фразы выдали по поводу Египта, кто-то начал продавать, помимо, то есть сам Юницкий Анатолий, это опытнейший человек, несмотря на то, что он ученый, в этой части. Может, можно просто брать как пример. Фильтруй. Ладно. Касатонов, Глазев и так далее. Вот Рассказывают. Они точно так же наводят панику. Они же не знают, что кроме этих кланов в России основа как и в Советском Союзе было, так и э, сейчас, КГБ, КГБ, это команда Путина, ничего удивительного нет. Вот э, Касатонов, там что-то я еще тут понаписывал, никто не говорит, а что делать? Ну, допустим, там будет э, дефляция рубля. А делать что? Кто-нибудь сказал? Никто не сказал. А мы знаем, что делать. Мы не просто знаем, мы это делаем. Просто, э, вот давай э, я... Короче, сейчас еще съездим в этот дом, что итальянцы предлагают президентом. У меня появилась новая мысль. Вот этот дом, если он подходящий... Хотя он одна и та же. Оформить на компанию Так. Нет. Как она не тека это? Народная. Нек. No, no, no, no. Ой, еще один фонд будет. Ты тогда все.